Друзья, добрый день! Сегодня мы вас познакомим с новинками серии Мельбург. Это светильники в светодиодном варианте и под лампу прямоугольной формы. Оба светильника имеют одинаковую комплектацию. Сам светильник упакован в полиэтилен. Также в комплекте есть инструкция и крепежи. Перед вами светодиодный вариант, его мощность 12 Вт, он подходит как для архитектурной подсветки, так и для основного освещения. Вы можете его использовать и в интерьере, и на улице. Цветовая температура 4000 Кельвин. Степень защиты светильника под лампу тоже IP54. Она достигается дополнительной вставкой, которая имеется в конструкции светильника. Также светильник оснащен патроном Е27, вы можете установить лампу мощностью до 15 Вт.